Если бы искусство меняло бы людей, мы все бы жили в раю. Искусство людей не меняет, не надо и людей. Это мы на эти полтора часа соединяемся, если в хорошем, то в любви соединяемся. А если гадость, гадость и чувство доброе, я лирый пробуждал. Вот и вся задача. И не надо обольщаться. Сколько создано всю историю прекрасных произведений, и мир все все такой же. Вот. Поэтому мы не заняты изменением мира, мы заняты созданием на эти полтора-два часа хороших душевных чувств в людях и у нас самих. Если это театр, то это спектакль или концерт, он вместе со зрителями происходит, и мы радуемся все. И неизвестно, кто больше они или я, все вместе. Меняет человека Бог. А ни страхи, ни кинофильмы, ничего. Если просишь, стараешься, то Бог тебя изменит. А если на героине сидишь, то сдохнешь через год и будешь вечно мучиться. Никаких шансов нет. Брата, брата, брата, брата, брата. Смотрю фильм, ставлю, я дома гляжу старые кино всякие. Смотрю один, жены нет, плачу. Смотрю, плачу. Плачу. Стариковской, скупой, слезой плачу. Вот. Приезжает жена. На следующий день говорю, Оль, мы сейчас обоих. Кино ставлю. Думаю, как мне могло понравиться такая гадость такая сентиментальная сопля. О, как бывает. Прошло 12 часов. Поэтому человек очень текучий. 20 лет. Да это вообще какой-то был другой кто-то. Это кто-то был другой. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, координат, горизонтальная линия, то есть по этому миру куда что пойти, где что посмотреть, какую музыку в консерватории послушать, Пола Ньюмана поставить кинцо, вот это все, внучки вот это все, вот. и есть вертикальная линия дымок, вот свечечка потухла и Дымок он куда? Он не в сторону, он вверх. Из трубы искорка, а наверх, а наверх. Вот где, вот где смысл, вот где кайф, вот где все самое лучшее, самое интересное, самое многообещающее. Бесконечно счастливое и крутое.